Всем привет, юные наши телезрители! Я тоже присоединяюсь к приветствию. Рада видеть вас на нашем канале. Сегодня мы вам расскажем самые актуальные и интересные новости за прошедшее время. Тогда давай начнем. Расскажи, что у нас сегодня на повестке дня. 21 апреля в Подмосковье начался досрочный период сдачи ОГЭ. В первый день выпускники 9 класса из Подмосковья сдали экзамен по математике. Для них были подготовлены пункты проведения ОГЭ, где за ходом процедуры следили 12 общественных наблюдателей. Каждый пункт проведения ОГЭ оснащен средствами подавления сигналов мобильной связи, системами видеонаблюдения. Результаты экзаменов будут известны не позднее 4 мая. Резервный день сдачи назначен на 10 мая. Помню, как я сдавала свой первый экзамен в девятом классе. Стресс, нервы и бессонные ночи. Кусь, а ты помнишь свой первый экзамен? Да не помню я, да и не готовился вовсе. Легко слишком было. Раз у нас пошла речь про образование, Кусь, я не могу не спросить, а ты любишь читать? Обожаю читать, но, к сожалению, только комиксы. А ты знал, что в России уже существует не менее ста комикс шопов и совсем скоро появится еще? В нашей стране запустили проект для развития данного формата. Новый комикс-шоу откроется в Екатеринбурге уже в конце мая. В магазине преимущественно будут представлены комиксы российских авторов и азиатский контент, включая японскую мангу, китайскую манхуа и южнокорейскую манху. Вот это ты меня обрадовало. Теперь буду очень ждать. Кстати, вот еще одна новость. В парке Патриос состоялся второй международный фестиваль День Победы. Я что-то об этом слышала, но ты лучше расскажи мне и нашим телезрителям поподробнее. Кинофестиваль прошел с 17 по 21 апреля. Его значение состоит в том, чтобы осветить победу советского народа в Великой Отечественной войне и для продвижения советских, российских и зарубежных кинематографистов. Первый кинофестиваль «День Победы» прошел в конце апреля 2022 года на шести площадках в четырех городах Одинцовского городского округа. В 2023 году кинофестиваль получил статус международного, его география расширилась. Гостями и участниками кинофестиваля стали кинематографисты из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. У школьников Одинцова, благодаря кинофестивалю «День Победы», появилась уникальная возможность познакомиться с творчеством многих режиссеров и узнать новые факты о Великой Отечественной войне. Ого, как это было здорово! В следующий раз обязательно схожу. Пусть. а у меня для тебя очень неожиданный вопрос. Ты хорошо разбираешься в финансах? Конечно. Книжки по финансам читаю, инвестирую. А как ты считаешь, с какого возраста нужно это начинать? Да без понятия. Но думаю, чем раньше, тем лучше. А ты это к чему спрашиваешь? Совсем недавно в финансовом колледже в Звенигороде прошел второй квест в мире финансов. В нем приняли участие 120 учеников. Игра помогла участникам лучше разобраться в таких вопросах, как планирование собственных доходов и расходов, налоги, со скольких лет и на каких условиях можно найти работу и в каких сферах есть варианты для заработка подростков. Свой уровень знаний в области финансов ребята проверили на специальных локациях, где ждали вопросы по определенной теме, материалы для заданий и все необходимое, чтобы его выполнить – бумага, карандаши и ручки. Всего следуя по маршрутному листу квеста, командам надо было пройти 10 тематических пунктов – налоги, люди, государство, ответственное потребление, зарабатывай сегодня, фирмы за 8 минут, финансы, верю не верю, деньги, разминка и личный финансы. На каждой точке ребята во время поиска ответа на вопросы общались с экспертами и узнавали что-то новое. За прохождение каждого этапа игры команды зарабатывали баллы. В зависимости от результатов, сумма этих баллов в конце квеста определяла финалистов. Так как несколько команд набрали одинаковое количество очков, победители были определены по итогам дополнительного Blitz-опроса. Крутик! Я бы хотел тоже там поучаствовать. Кристина, давай карты на стол. Рассказываю, как ты провела День космонавтики. Да как, как, никак, навалилось много работы, у меня не было времени ее откладывать. Обидно, наверное, но ничего страшного, ведь наша молодежная редакция подготовила репортаж о счастливчиках, которые победили в космическом квизе «Привет, мозг». Сегодня, 13 апреля, победители трех школ в космическом квизе отправились в музей космонавтики. Эта выставка – одна из самых популярных достопримечательностей ВДНХ. Увлекательная поездка, организованная Одинцовским молодежным центром, позволила ребятам увидеть ракеты, спутники, костюмы космонавтов с собственными глазами. Однако они не просто увидели, но и узнали много нового. Больше всего мне понравилось смотреть на развитие ракетостроения с советского до современного и как все у них внутри было устроено. Я узнал про то, как запускают ракеты в космос, про подготовку космонавтов, ну и про многие ракеты и двигатели. Ребята получили ценный опыт и яркие эмоции. Тайные глубины космоса и сложность космической техники не позволяли школьникам останавливаться у одного экспоната. Музей слишком большой и времени не хватало. Ребята пообещали вернуться. Обязательно, только уже на более долгое время, поскольку быстро тут не пробежишься и все не узнаешь. Прогулка по музею показала ребятам, насколько интересной и многообещающей может быть работа в космической индустрии. Ведь там есть место не только для авиадиспетчеров и инженеров, но и для других профессионалов, чьи задачи способствуют открытию новых границ и ведут человечество на новый уровень познания. Первое и самое важное, что дети могут здесь получить, помимо вот этих приятных впечатлений, это такая перспектива выбора профессии. Потому что здесь в процессе экскурсии можно узнать много нового, интересного, о именно профессии, да, о том, как э, работают космонавты, да, чем они занимаются, там, и в том числе в быту, да, и в, в своей профессии, какие есть перспективы. Таким образом, мы увидели, как юные умы стремятся познать тайны космоса и ракетостроения. Кузьма Тужиков, молодежная редакция, телекомпания Одинцова. Повезло, тебе удалось побывать, а я вот последний раз в музее космонавтики была года 4 назад, и уже вряд ли оттуда что-то вспомнил. Ничего страшного, музей можно посетить каждый день, а не только 12 апреля. Это, конечно, очень интересно, но мне бы хотелось узнать побольше о людях, побывавших в космосе, как они там живут и чем они занимаются. Тогда у меня для тебя хорошие новости, ведь наша молодежная редакция подготовила репортаж о летчике-космонавте Андрея Борисенко. Сколько весит скафандр и что едят в космосе, это и не только узнает молодежь Одинцова на встрече с летчиком-космонавтом-героем России Андреем Ивановичем Борисенко. Летчик дважды покорял космическое пространство, проведя на орбите 337 суток. Гость рассказал ребятам о работе МКС, подготовке к экспедициям и деятельности космонавтов в невесомости, а также поделился, как складывался его непростой путь к звездам. Для того, чтобы в космос от момента космонавтов, у меня космического полета проходит порядка 6-7 лет. Вот все эти годы э, заполнены всевозможными видами тренировок. И пятиторными занятиями, с которыми я без лаком очень прошел. То же самое, что в школе происходит, когда сидишь на лекции, что-то учишь, потом заедешь и загадать. Как оказалось, к самой экспедиции нужно долго готовиться. В самом космосе время ощущается иначе. А после возвращения домой приходится заново привыкать к земному притяжению. Привычки это что-то подвесить рядом с собой и оставить на несколько секунд. Вот. Все космонавты об этом рассказывают, что сразу же после на следующее утро, после того, просыпаешься на земле первый раз, что-то пытаешься либо подвесить рядом с собой. Воздух. Я, естественно, сейчас делаю ладо, из-за на землю. Либо, когда что-то пытаешься положить на плоскую поверхность, обязательно ее чем-нибудь фиксируешь. Там придавливаешь какую-нибудь резиночку еще чтобы туда не сфиксировали предмет. Потому что это привычки, они рождены в невесомости, в космосе. Если этого не делать, то себе нажили предмет быстро вылетает в течение нескольких секунд, и потом много-много часов приходится выискать. Школьники с большим интересом слушали Андрея Борисенко и узнали много нового о космосе из первых уст. В космосе это отношусь отлично: ведь космос это движение в будущее. А я хочу в будущем стать обязательно космонавтом. Юные журналисты медиашколы центра Флагман провели время не только интересно, но и с пользой. Мы снимаем репортаж про это прекрасное мероприятие. Впечатление прекрасное. Я очень обрадовалась, когда узнала, что приедет такой человек к нам. Мы узнали накануне. Такие встречи, несомненно, расширяют круг интересов молодежи и помогают в достижении своих целей. Ведь нет ничего невозможного при упорном труде и дисциплине. Скорее всего, удивил этот факт, то что... Космонавты спят вертикально, а не горизонтально. Меня удивила настойчивость этого космонавта. То, что он с 9 лет, столь юного возраста, ну, у него, не, у него никто не смог переубедить, и он добился своей цели, и сейчас нам рассказывает об этом. Удовольствие от встречи получили не только школьники. Андрей Иванович тоже был приятно удивлен уровню знаний молодежи Одинцовского округа и креативности их вопросов. Мне всегда очень нравится общаться с ребятами в рамках различных мероприятий. Это вот одно из тех из всех форматов, которые, на мой взгляд, очень удачные. Потому что именно формат беседы позволяет ребятам задать те вопросы, которым интересно. Ну, а мне, соответственно, на них ответить. Уверена, после данной встречи будет больше желающих освоить данную профессию. Ведь столько неизведанного и таинственного кроется в космических пространствах. Татьяна Барбакова, Олег Мещерский, молодежная редакция, телекомпания Одинцова. Да, а вот это было интересно. Ну, я думаю, что на сегодня космонавтики хватит. Как-никак на планете Земля живет. Ну, а что ты предложишь на замену? А я знаю одну очень интересную тему. Ты знаешь, что такое электроскрипка? Чего? Это как? Ну, тогда следующий сюжет точно для тебя. На квартирнике в Одинцовской библиотеке номер один состоялся концерт талантливого молодой скрипачки Нелли Букины. Исполнительница представила зрителям произведение собственного сочинения, а также всеми известные хиты. Электроинструмент ничем не уступает своему классическому собрату, а в чем-то даже превосходит. Чем отличается электроскрипка от обычной скрипки? Ну, на электроскрипке больше возможностей, больше различных... Ну, эффекты можно применять. А так, когда играешь, все точно, ну, все точно так же, как на кустике. Да, сам. все то же самое. Ага. Нелли занимается музыкой уже 13 лет. С отличием, закончив музыкальную школу и профильное училище, девушка отправилась в путешествие по России. И в каждом городе играла прямо на улице. Вот вообще игра на улице дала мне свободу, возможность путешествовать, не быть привязанной к одному месту, заниматься любимым делом. Ну, в принципе, я, когда играю на улице, я стараюсь играть не только там то, что у меня заказывают, а то, что я люблю. Между выступлениями скрипачка отвечает на вопросы слушателей, один из которых был о выборе музыкального инструмента. Я родилась в Москве, но выросла в Нижнем Тагиле. И там уже получила образование музыкальное. Вот, а все началось с того, что у меня папа был музыкантом, у него своя студия была в Москве, и я решила свою жизнь посвятить музыке, как он. Недаром скрипку называют королевой оркестра и царицей музыки. Ее звуки дали слушателям одновременно восторг, покой и умиротворение. А благодаря блестящей игре Нелли, вечер получился по-настоящему волшебным и незабываемым. Данил Зимин, молодежная редакция, телекомпании «Одинцова». Удивительно. Я даже не знал, что такое существует. Да я на самом деле тоже. Ладно, давай немного поностальгируем. Какие ты книжки читала в детстве? Ой, я обожала «Маленького принца». Если честно, я и до сих пор иногда его перечитываю. А я обожал «Незнайку на луне». Меня поражал сам факт, что мои любимые герои попали в «Людный мегаполис». Ого, звучит очень интересно. Кстати, а ты знал, что в апреле прошла книжная неделя? Там присутствовал детский поэт Михаил Слуцкий. Нет, не знал. Неужели ты предлагаешь посмотреть нам репортаж молодежной редакции об этом мероприятии? Конечно. Неделя детской книги – одно из значимых событий отечественной литературы. Будущая молодежь Подмосковья с нетерпением ждет начала выступления поэта Михаила Слуцкого. Пусть наша книжная неделя продлится только до апреля, но вы, читающий народ, любите книгу круглой... В этом году праздник отмечают в 80-й раз. Это праздник писателей, библиотекарей, всех, кто любит читать, независимо от возраста. Знакомство с литературными произведениями развивают куркозор, учат грамотной речи и играет ключевую роль в становлении ребенка как личности. Нужные книги ты в детстве читал. Очень-очень важно сейчас, когда столько отвлекающих различных средств информации, всякие гаджеты и так далее. Это хорошая вспомогательная вещь. Но книгу не заменит ничто. Каждая взрослая с вспоминает ту самую книгу, которая в детстве открыла для него новый мир, пробудила любовь к искусству и культуре нашей Родины. Литературные произведения актуальны во все времена и сейчас играют важную роль в формировании правильных ценностей у подрастающего поколения. Что это поколение вырастет буквально вот-вот, и оно само приведет наших же деточек, и мы будем расти все вместе, развиваться. Вот те дети, которые сейчас перед нами, это наше все, наше будущее. Также на встрече ребята узнали о жизни и творчестве литератора Сергея Михалкова, который работал в разных жанрах, писал стихи, пьесы, басни и даже является автором текстов, гимна Советского Союза и России. Затем юные читатели с удовольствием слушали песни и стихи, отгадывали загадки и отвечали на вопросы викторины. Литература – основа образования и духовного развития, поэтому такое мероприятие очень важно для приобщения молодежи к искусству. Татьяна Барбакова, Илья Павлов, молодежная редакция, телекомпания «Одинцолох». Кусь, а кем ты хотел быть в детстве? В детстве я хотел быть таксистом, но стал журналистом, к сожалению. Да, с твоим красноречием тебе бы пошло быть оратором или тренером. Кстати, к этому случаю наши коллеги с УТВ сделали репортаж о тренерах по плаванию. В третьем классе маленькую девятилетнюю девочку Надю мама за ручку привела в бассейн Одинцовского физкультурно-оздоровительного комплекса. Тогда она не умела плавать и оказалась там впервые, но с того дня с бассейном не расставалась. Стала быстро учиться и уже через полгода выступила на своих первых соревнованиях. И сразу победа. Она и стала стимулом тренироваться усердно и целенаправленно. В четвертом классе выполнила юношеский разряд, в пятом – третий – взрослый. И в шестом стала выезжать уже на первенство чемпионата Московской области. В одиннадцатом классе девочка выполнила мастера спорта, поступила в финансовый вуз, попала в сборную. Здесь состоялись главные соревнования и победы в ее жизни. Надежда стала чемпионкой России, Европы и мира. Те эмоции помнит до сих пор. Самое сложное – это когда трибуны, команда, все хлопают, кричат. «Россия, вперед, давай!» Ну, это, конечно, очень запоминается. Ты и так на мандраже, очень сильное сердцебиение. Еще и такой шум, участники разных команд. Ты уже не видишь, что, где, только вот готовишься к старту. Ну, естественно, финальное касание. Ты понимаешь, что все сделано. Год работы, сезон закончен. Ее мировой рекорд на полторы тысячи метров в «Моноласте» держится до сих пор. Но не менее важным достижением она считает свою тренерскую работу. Ведь медали пылятся в шкафу, а детские успехи, их счастливые глаза – искренняя радость, вне всяких наград. Главное – подобрать каждому подопечному правильный подход. Важен, конечно, индивидуальный подход. Каждому ребенку найти свой ключик. Видно, что девочки более эмоциональные, более переживательные, мальчики более скрытные. С каждым работа идет по-своему. Кто-то приходит и делает, тот, конечно, ленится. С каждым нужно беседовать, беседовать с родителями. И только вот так создается команда и контакт. Теперь в том же бассейне, где когда-то занималась сама, Надежда тренирует детей разных возрастных групп своей работе она использует личный опыт. Ведь ей, как никому, известна цена настоящего успеха и мирового золота. Именно на этих дорожках начался ее спортивный путь. Именно здесь она продолжает его в своих учениках. Плавали утром, встречались в 5.30 и до сих пор каждый день в 5.30 мой тренер Александр Михайлович сидит здесь. Он приходит самый первый, и когда ты приходишь в притык, он уже говорит, нет, это поздно, нужно приходить заранее, готовиться, настраиваться на тренировку. Эти принципы применяет и в жизни у Надежды настоящая спортивная семья. Муж тоже тренирует детей, а маленькая дочка уже стала победительницей первенства Московской области по акробатике. И, несомненно, среди ее юных учеников наверняка вырастут настоящие чемпионы. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Ждите наших следующих выпусков и подписывайтесь на наш паблик про молодежь в ВКонтакте и в Телеграме. Попасть на него можно по этому QR-коду.